Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Александра Бонина. Я врач лечебной физкультуры и спортивной медицины. И кроме того, я практикующий фитнес-тренер. Я занимаюсь разработкой комплексов лечебных упражнений при какой-либо проблеме. И если вы попали на эту страницу и смотрите это видео, значит вас беспокоит или было когда-то ранее ущемление седалищного нерва. Дело в том, что эта тема достаточно распространенная и может касаться каждого. Поэтому, если вы хотите окончательно разобраться с этой проблемой и грамотно восстановить свое здоровье седалищного нерва, личного нерва, то подписывайтесь ниже на мои бесплатные уроки, и мы вместе с вами решим эту проблему. Переходите ниже этого видео, нажимайте на кнопку, впишите свой email, и на этот email я буду вам посылать свои бесплатные уроки. Ну что ж, до встречи через минуту!